Нищий. Я проходил по улице, меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. Но как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал у меня красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мучал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собой. Он а нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку. Не взыщи, брат. Нет у меня ничего, брат. Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза, Его синие губы усмехнулись, И он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. Что же, брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат. Я понял, что и я получил подаяние, от моего брата.